Приветствую вас, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для весов. А начну я не с прогноза, а с анонса и приглашения вас на встречу 1 апреля, где я дам полный детальный энерговибрационный гороскоп на апрель месяц. Вы получите детальные рекомендации по каждому знаку зодиака, а также по году рождения и еще много интересных рекомендаций, полезных на этот месяц, которые помогут вам стать еще более счастливыми. Для того, чтобы участвовать, перейдите по ссылке под этим видео на нашем канале в YouTube. А сейчас гороскоп на неделю. Весы на этой неделе могут приобрести новых друзей и подруг. Не отказывайтесь от приглашений пойти на увеселительные мероприятия и вечеринки. Для вас успешно проходят импровизированные поездки с друзьями. Также друзья и подруги могут оказать положительное влияние на ваш супружеский союз, выступив в качестве миротворцев. Отношения в семье переживают достаточно сложные времена. Для этих дней характерна нестабильность с колебаниями от сильных чувств до охлаждения. Поведение партнера по браку является определяющими, и именно оно задает тон всем отношениям. От ваших личных поступков сейчас вообще-то мало что зависит. Непостоянство в партнерстве напрямую влияет на психологическую атмосферу в семье. Ваша задача – наберитесь терпения и постарайтесь пережить этот сложный период без ущерба для семьи и партнерства. А теперь продолжаем тему любви. В начале недели влюбленные весы будут зависимы от своих партнеров, однако постепенно начнут пытаться обрести автономность. До создания... До осознания партнера, занятого собой, не всегда будет легко достучаться. Найти ключик к чужому сердцу будет проще 27 марта в течение всего дня и, или вечером 26 марта. На границе марта и апреля ваши взгляды изменятся. Вы можете задуматься о ценности и цене отношений. Постарайтесь выбрать верную линию поведения на период выходных. Прежде всего стоит избегать скандалов и нажима и быть готовым к диалогу. А теперь, что касаемо карьеры и финансов на эту неделю. Благодаря умению видеть наиболее перспективные направления деятельности, весы смогут избежать некоторых сложностей в делах. Наиболее успешными видами деятельности может стать работа в составе творческих групп, коллективов, возможно, какие-то проектно-конструкторские или научно-издательские работы. С наибольшими осложнениями в делах могут столкнуться строители, могут быть сорваны сроки сдачи объектов, например. Также у офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Вот, мои родные, такова неделя, а, в общем, для весов. Я напоминаю, что вы всегда можете заказать индивидуальный гороскоп на неделю или на месяц, где я дам вам подробные, детальные, индивидуальные для вас рекомендации. И, конечно же, напоминаю, что 1 апреля пройдет встреча, где я дам детальные рекомендации и гороскоп на апрель месяц, это будет энерговибрационный прогноз для каждого знака зодиака и по году рождения, а также еще много сюрпризов, которые вы знаете, я щедро люблю вам дарить, и мы всегда рады видеть вашу активность на нашем канале и в соцсетях, ставьте лайки, Делайте репосты, пишите комментарии к этому видео и вы высказывайте, как, насколько вам помогают наши гороскопы, насколько они вам интересны. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда в числе первых, кто узнает о выходе нового полезного видео. Ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю. И, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми, а мы вам в этом всегда с радостью поможем. пока пока до новых встреч!